Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на нашем канале СОСРЛ. Сегодня мы с вами научимся делать вот такие симпатичные конечные звезды. Для этого нам понадобится с вами квадратный лист бумаги. У меня примерно размер 21 на 21 сантиметр. Вы можете взять в принципе любой другой. Итак, приступим. Складываем наш лист пополам. И нам надо найти точку, в которой мы вот этот вот краешек согнем. Для этого мы сгибаем наш лист, но не проглаживаем эту сторону, просто ищем точку. Вот в этом месте аккуратненько делаем. Логично поступаем с другой стороны. Берем вот так. И тоже делаем вот так. И вот у нас получилось с вами... Точка. Теперь к этой точке мы сгибаем этот край И подножь. Теперь вот эту сторону сгибаем к этой стороне Вот эту сторону сгибаем вот к этой линии и сгибаем наш наш листочек вот так. и вот по этой линии отрезаем все лишнее далее мы нашу листочку кладем в следующую фигуру. следите вот, за мной берем вот так и получаем вот такую фигуру и вот эту точку угибаем к этой точке нагибаем часть и делаем бездельце с другой стороны теперь эту вершину вот сгибаем примерно чтобы вот это вот этой, этой точки до этой точки где-то было по этой линии пополам вот так примерно большая точность не требуется но вот примерно так и опять начинаем с каждой стороны проглаживать линию загиба так Так. Так. Так. Так. Распределяем листочек и мы видим у вас с вами вот такой бит. Теперь смотрите внимательно, что мы делаем. Вот как по этой линии загибаем. начинаем делать следующие манипуляции. Так, вот так. И начинаем с вами. Вот. И получаем вот такой вид. каждую сторону проглаживаем проглаживаем теперь смотрите вот ну вот так эту часть сгибаем вот по этой линии далее мы эту точку сгибаем к линии сгиба вот так И... Ладно, так. И так. И повторяем мы пять раз, поскольку у нас с вами пятиконечная звезда. Так. Дальше. Вот так. И вот так. Пять. последняя сторона остался вот мы пришли вот к такому виду далее смотрите внимательно мы берем с каждой стороны отгибаем вот эту часть вот так вот Здесь мы с вами распрямляем. И так мы вот делаем на каждой стороне У нас таких сторон 5 Поскольку звезда у нас конечные Опять с вами Есть страна. Следующая сторона, тихонечко, чертливо, и последняя сторона осталась. вот и последнее осталось мы с вами смотреть внимательно вот вершину начинаем вытапливать вниз одновременно сделать вот такие вещи такие караски, смотрите так. так, так, так и вот так и вот наша хронная звездочка готова вы можете немножко и по-другому как-то делать, побольше. Утапливать, поменьше утапливать. И будете получать немножко по-разному. Видите, здесь одна побольше цвета, здесь поменьше, здесь еще меньше. Всего вам доброго. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы всегда будем рады.